Всем добрый день. Давайте проверим качество звука. Слышно меня, не слышно? Если все нормально, то ну, буквально через 3-4 минутки мы начнем. Так, кто у нас к нам присоединился, напишите, слышно ли меня и видно ли презентацию. Технический анализ на бирже Робот по фракталу. Добрый день еще раз всем. Давайте начинать. Кто не успел, тот, я думаю, что еще подключится к нам в процессе. Я приношу извинения, сегодня немножко такая техническая накладка. Пришлось на полчаса наш вебинар запланированный сдвинуть. Но я рад, что мы наконец-то все опять встретились. Кто не знает, скажу, что у меня просто проходил пятидневный курс. Я проводил на канале Московской биржи. Это был платный вебинар. Я думаю, что информация тоже к вам приходила. Есть вот кто-то из тех, кто присутствует на моих вебинарах? Есть, э, такой он был очень объемный курс по программированию языке Lua я проводил. И, ну, в общем-то, как бы мы успешно его завершили. Написали, наконец-то, робота к концу пятого дня. И я надеюсь, что кто-то там э, из тех, кто присутствовал, будет программировать на языке Lua. Сегодня у нас тема другая. Сегодня мы говорим про технический анализ на бирже и посмотрим, разберем, попробуем протестировать робота по фракталам. Технический анализ такая тема, она всеобъемлющая, про нее можно бесконечно говорить, но мы попробуем сделать какие-то выводы и расскажу вам про курс по техническому анализу, который у нас есть. И покажу, где его там заказать, где можно посмотреть бесплатно. Вы уже для себя решите, что вам больше подходит, как вам лучше. Ну, давайте потихоньку продвигаться по теме нашего вебинара. Ну, еще раз хотел бы вернуться к вопросу, работает или не работает технический анализ сегодня. Потому что очень много и постоянно споры по этому вопросу. Одни считают, что все, технический анализ себя изжил, не работает. Но тем не менее, кто так говорит, он тоже открывает графики и тоже смотрит на, не, на графики. Если вы смотрите на графики, значит уже вы подразумеваете, что все-таки технический анализ работает. Потому что тогда какой смысл вообще смотреть на графики? Тогда можно просто смотреть текущую котировку. Технический анализ просто начинает работать совершенно другом, по-другому. И использовать его надо по-другому. Нужно учитывать то, что рынок меняется. И сейчас вот очень интересная вообще происходит ситуация на рынке вообще складывается. Уже больше года американский рынок вообще не имел никаких откатов больше 3%. Это историческое просто достижение американского рынка. И мы, естественно, как развивающаяся страна, смотрим и... Ну, реагируем все равно на то, что происходит на мировых рынках. Поэтому я со своей стороны готов сделать вывод, что технический анализ он работает, я его продолжаю использовать, и я думаю, что тот, кто захочет действительно на основе технического анализа учиться зарабатывать денег, у него есть все шансы в этом. Единственное, что нужно действительно учитывать особенности и видоизменения рынка и самого технического анализа, потому что когда что-то становится достоянием а, всеобщей гласности, то есть какой-то секрет становится уже не секретом, то он естественно перестает работать. Также технический анализ. В свое время он был доступен единицам и тот, кто его применял, делали кучу денег на это. Сейчас он доступен всем и, соответственно, чтобы на нем делать деньги, нужно уже техническим анализом владеть профессионально вот только всего. то есть нужно более глубоко с ним работать и использовать такие вещи там как скажем ложные сигналы технического анализа вот такие моменты я в видеокурсе по техническому анализу рассматриваю давайте вот остановимся на моменте какой видеокурс по техническому анализу выбрать у нас есть Платный курс, есть бесплатный курс. В чем отличие? Ну, Во-первых, вот как ни странно, невозможно ничего с этим поделать. Если вы что-то приобретаете за деньги, то вы получаете от этого больший эффект, если это получаете бесплатно. Вот у нас были реально случаи. Люди проходили какое-то обучение. Одни мы как бы давали бесплатно какой-то материал, полезный контент, а другие за него платили денег. И тот, кто получил его бесплатно и относились к нему совершенно как к какому-то, ну, шерпотребу, там, ненужные вещи. И не применяли эти а, идеи, те наработки, которые там были. А кто покупал, он хотел свои деньги отработать и отнесся совершенно по-другому к этому материалу. И у них результаты были на порядок лучше. Сложно так сказать, но в 99% к сожалению человек, который получает то же, то же самое но бесплатно относится к этому почему-то совершенно по-другому в чем еще плюс а, значит курса а, платного по техническому анализу ну во первых материал там разбит в отличие вот просто от там по моему 4, 5 или 6 уроков в а, бесплатной версии материал разбит а, с, на 35 уроков удобно есть меню и очень удобно пользоваться. то есть Информацию, которую вы которую хотите вернуться и освежить в памяти, легко вернуться, поскольку это все маленькими кусочками разбито. Следующий важный момент, что в бесплатный курс не вошло построение готовой торговой системы. А, ведь, а это на самом деле самое интересное, что в этом курсе по техническому анализу есть. Потому что это не столько просто технический анализ, а это попытка научить вас и показать, что можно на основе каких-то э, технических моментов, уровней поддержки, сопротивления, научиться строить свою торговую систему. Почему свою? Потому что если вы сами ее строите и сами к ней подбираете параметры, э, учитесь как э, смотрите как она работает, эффект будет на порядок лучше. Поэтому мы в большинстве отказались э, от продажи роботов с готовыми параметрами, потому что но ну, они не приносят людям пользу. То есть человек Ставит робота, смотрит, он один день там минус начал сливать, он его выключает и все. Когда вы сами через себя пропускаете параметры, сами их подбираете. Как все это делать? Мы вот стараемся м -м, комплекту робота всегда давать видеокурсы по получению этих параметров. Вы относитесь совершенно к этому по-другому. Все, что вы пропустили через себя, даст вам на порядок больше эффекта. Это так. К сожалению, вот не знаю, к сожалению, не к сожалению, а вот это такой факт, которым очень сложно спорить. И я с ним готов поспорить, если кто-то думает по-другому. Также с курсу по теханализу вы получаете готового торгового робота по фракталам. Робота, который сегодня мы и посмотрим. Робота, который отдельно в продаже нет и не будет по определенным моментам. Но вот в курс он входит. И пока для терминала Metatrader 5. Навижу здесь есть люди, которые с терминалом Metatrader 5 работают, работают. Поэтому для них, я думаю, что это будет особенно интересно. Какая хорошая книжка меня спрашивают по техническому анализу? Очень много написано книг. Лучшие книги, чем вот полный курс Джека Швагера по техническому анализу? Нет. Это, с моей точки зрения, самая лучшая книга. Единственный ее недостаток... Она написана достаточно давно. И, естественно, материалы этой книги были использованы при составлении курса нашему по техническому анализу, но мы постарались, я постарался исправить недостатки от курса Джека Швагера, что он написан достаточно давно, и какие-то вещи работают по-другому и немножко устаревают. То есть принципиально технический анализ работает, но какие-то вещи нужно воспринимать, и пропускать через себя, и делать немножко по-другому. Если кто хочет, кто еще не читал эту книжку, однозначно эта книжка очень хорошая, и нужно ее посмотреть. Но если вы берете у нас курс по техническому анализу, платная версия, то там есть частично выжимка из этой книги, самые важные моменты оттуда я брал и перерабатывал уже применительно к торговле, применительно к нашему текущему рынку. Теперь, ну, хочу кратко рассказать вообще, о чем этот курс по теханализу, кто не смотрел. Это курс, который состоит из трех основных частей. Это базовая основа технического анализа. Давайте я сейчас, может быть, тогда открою наш сайт и посмотрю вот курсы в разделе Курсы технический анализ фондовых рынков. Вот здесь есть. А, а, к сожалению, здесь нет краткого содержания по каждому уроку, но я думаю, надо это исправить. Недочет и вывести сюда. Первая часть. Давайте сделаю покрупнее. Вебинара всегда не просто вести, что нет возможности приблизить нужные моменты. Первая часть – это самые основы, без которых дальше двигаться нельзя. Здесь типа графиков, различные методы построения трендов. На самом деле, вот метод построения трендов, вроде так, все считают, что вот, вот такая ерунда, мы это знаем. Но многие до сих пор думают, что уровень поддержки и сопротивления – это линия, проведенная на графике. Но вот это очень такое, очень грубое приближение, что уровень сопротивления и поддержки – это линия. Вот это абсолютно не линия, это зона. Об этом тоже, как ее строить, тоже я рассказываю в данном курсе. То есть это важно. Для каких-то технических моментов, там, для торговли роботом, можно иногда применять это за линию. Просто это так проще, это упрощение. И вы должны понимать, что все-таки уровень – это никогда не линия. Дальше вторая часть. Это уже практическое применение методов технического анализа. Вот, то, что в первой части вводится, вот во второй части уже идет применительно к практическому, практический подход. Что такое поддержка, там, сопротивление? Я думаю, что кто здесь присутствует уже знает. Да? Вот Кто-нибудь не знает что вообще, что такое поддержка, сопротивление и тренд. Вот есть такие, кто вот вообще а, пришел на вебинар и не в курсе, что это такое? Там у нас немножко задержка идет, как обычно, вещание. Поэтому вопросы задаю, ответ я, соответственно, вижу секунд через 20-30. Вы пишите, если есть, есть те, кто совсем ничего не знает про технический анализ, для кого это темный лес. А я тогда буду рассказывать дальше. Далее, если какие-то вопросы у кого-то возникают по ходу, обязательно пишите, потому что вебинар – это возможность нам с вами пообщаться. И я буду очень рад, чем вопросов будет больше, тем больше мы, я буду говорить о том, что интересно именно вам. Потому что тогда вы просто можете в записи все посмотреть. Раз вы пришли, задавайте вопросы, я буду отвечать. А то, что я хотел рассказать, как бы я скорректирую и также расскажу. Роботы мы обязательно посмотрим, попробуем его потестировать. То есть вот вторая часть это вот. Практическая часть. Тут и автоматизации есть, и формации, и почему они не работают, и там профиты и стопы, как, это, как их ставить, как использовать. Все об этом есть. И в третьей части, самый интересный она вот бесплатный курс не вошла, а вот это построение собственной уникальной торговой системы на основе полученных знаний. И сегодня вот мы эту систему, которая подробно рассматривается в третьей части, кратенько я про нее расскажу, какую ее принцип работы тут же есть там еще и, и про трендовые контртрендовые диверсификация такие очень важные моменты которые многие почему-то несмотря на то что уже там бывает несколько лет торгуют на рынке не понимает недопонимает многие считают что торговая система это всего лишь точка входа вот это вот вообще просто для меня непонятно потому что точка входа не, самые важные, не самый важный момент в торговой системе. И рассказывается про тестирование, там, подбор параметров. Именно не подгонку, а подбор параметров. Ну вот три э, варианта там лицензии есть. Это потом, кому интересно, отдельно еще посмотрит почитает. Значит, три части я про них рассказал. Базовые основы, курсе практическое применение методов и построения торговой системы и тут готовый робот по фракталам но пока для метатрейдера 5 вообще почему фрактал фрактал я очень люблю этот индикатор почему один из моих любимых потому что это очень многофункциональный индикатор который можно применять в различных направлениях, и который может дать огромное количество информации трейдеру. И может такие вещи, которые очень тяжело перевести в язык математики, там как уровни, поддержки, сопротивления, понятия тренда, он может их описывать и интерпретировать. Фрактал может служить вам, во-первых, для определения уровней. Ни один другой индикатор так хорошо уровней не определяет. Этот индикатор можно использовать и для определения трендов. Наравне там с какой? скользящей средний. Сказящий средняя это также одна из самых таких массовых индикаторов, который тоже очень важен для трейдера. Сказящий средний я тоже обязательно использую всегда. Ну, не всегда, но для каких целей использую. Фрактал позволяет отлично находить уровни для выставления стопов и профит. И фрактал позволяет использовать такое понятие, как трейлинг-стоп. Вот в большинстве случаев используют трейлинг-стоп – это вот как вот задали расстояние от текущей цены и потянули за ценой. Вот это вот в таком виде трейлинг-стоп, он вреден для трейдинга, для трейдера, потому что ухудшает результаты вашей торговли. А вот трейлинг по фракталам очень хороший дает результаты и при грамотном использовании может улучшать. Вашу торговлю. И фрактал такой интересный индикатор, который, как ни странно, ну, вообще на любых таймфреймах работает. Работает на тиках, там где понятие скользящей средней достаточно условное. А вот э, фрактал не имеет как бы разницы ему по барабану на каких таймфреймах его использовать. Он действительно работает на очень разных таймфреймах, на, на всех таймфреймах работает. В том числе и на дневных, и месячных, каких угодно. Ну, я всегда говорил, что технический анализ и на месячных графиках работает. Но там денег надо много, чтобы стоп поставить. Это единственный недостаток. А так там и формации, и та же фигура голова-плечи, то, я думаю, большинство знает, на месячных графиках очень прекрасно показывается. Статистику сложно набрать, жизни не хватает. Тестирование. Тестированием сегодня мы будем заниматься с вами, попробуем потестировать. Вот тестирование в терминале Quick, к сожалению, у нас недоступно. Я больше торгую в последнее время на терминале Quick, использую роботов. Metatrader 5 использую для тестирования каких-то более коротких временных интервалов. Почему? Потому что в Metatrader нет нормальных, к сожалению, нет возможности закачать туда данные со стороны. Поэтому приходится довольствовать тем, что есть. А есть в метатрейдере только короткие данные по фьючерсам. По фьючерсам там есть информация, склеенных фьючерсов там нормальных нету, Поэтому я тестирую там больше таких коротких временных интервалов. В квике вообще невозможно ничего протестировать. Но для квика вот э, такие достаточно простые системы, как индикаторные, какие-то по фракталам, очень неплохо можно тестировать при помощи ами Брокера. И вот э, сегодня тоже про торговых роботов готов э, покажу, где, э, какие у нас есть. Вот для них есть уже готовые написанные формулы для тестирования. В Квике, что хорошо, я какие хочу данные, такие туда закачал и протестировал. Я имею в виду Квике э, уже по формулам Амеброкера. В Амеброкер. Брокер отличный тестер, самый быстрый тестер, из, который я знаю. Быстрее тестер я не знаю. Терминал метатредер 5, все это на порядок медленно работает. Тейслаб. На порядок медленно все работает. Там, чтобы в Тайслабе что-то протестировать, вам нужно супер-пупер, мощный компьютер. И будете там ждать по несколько дней, чтобы система протестировала вашу. А вот в Mbroкер можно прогнать все это буквально за несколько минут. И вот на основании того, что там вот такой специальный язык, который очень-очень хорошо. Позволяет быстро тестировать. Ну, давайте приступим и посмотрим нашего а, торгового робота, который только к этому курсу у нас предлагается И нигде его описание на сайте вы тоже не найдете. Описание его есть в курсе по техническому анализу. Там он рассматривается. Сейчас вот мы его кратенько, я про него расскажу, мы его разберем. Он использует три различных типа сигнала. Я их сейчас покажу, расскажу в день. Э, на терми... ну, в терминале Квик, посмотрим, откроем. Попробуем протестировать и понять, на каком лучше таймфрейме использовать и на каком инструменте использовать. Ну, опять же, если вы э, торгуете, у вас какой-то робот работает там на спотум графике, он всегда будет работать и на фьючерсе, в большинстве случаев. Здесь у вас стратегия достаточно краткосрочная, вы там в течение дня совершаете 2, 5, 10, 30 сделок, конечно, вам ближе и проще будет работать на фьючерсах, поскольку там это будет все дешевле. Есть стратегии, которые могут только там работать между спортом и фьючерсным рынком, там, скажем, какие-то арбитражные стратегии, это отдельная тема, вообще тоже моя любимая тема арбитраж. Вот принцип его, давайте сейчас э, посмотрим. Три типа сигналов. Давайте я сейчас их про них расскажу, наверное, на примере Прямо в крике. Вот смотрите, вот у нас здесь нанесен индикатор фрактал. Давайте посмотрим, э, так, редактировать. И посмотрим его параметры. Вот параметр у него, количество периодов 9. Там некоторая путаница у нас вечно возникает с метатрейдером и с квиком. В метатрейдере там количество точек, вот скажем, в индикаторе, который я использую, там количество точек задается, если там порядок 9, значит там 9 точек от центральной вправо и влево, чтобы появился фрактал. А здесь 9 – это всего 9 точек для образования, то есть 4 точки справа, Четыре точки слева и центральная точка. Вот когда есть такая ситуация, что давайте сделаю совсем крупно, чтобы показать. Вот когда относительно какого-то вот, э, фрактала появляется слева четыре свечки, которые ниже него, и справа четыре свечки, которые ниже центральной, вот тогда вот этот вот зеленый фрактальчик, который в центре, он у вас появится. Вот только в этом случае. То есть, многие считают, что фрактал вот появился, и мы заходим по нему на следующей свече. Нет, вот этот фрактал, который вы видите на истории, появился только если вот порядок 9, это значит появился еще раз, два, три, четыре свечи после вот этой максимального пика, и только по после этого появляется верхний фрактал. При этом, когда вот появился вот этот верхний фрактал, нижний фрактал, который вы видите, они еще не появились, они появятся уже позже. Вот только так. Вот это вот нужно обязательно понимать, что фрактал появляется не сразу. Так, вопросы, вопросы от Игоря, да? Про арбитраж. Ну, про арбитраж, к сожалению, подробнее я сейчас рассказать не смогу, потому что про арбитраж можно рассказывать бесконечно. Тоже тема такая всеобъемлющая. Я думаю, что про арбитраж отдельный вебинарчик проведем. Вот там тогда поговорим про арбитраж. Если мы начнем про арбитраж разговаривать, все остальное мы уже не успеем. Вот что такое фрактал. И поэтому вот по своему принципу построения фрактал очень хорошо определяет уровни вообще зоны. Потому что вот если мы возьмем линию поддержку, проведем там вот по нижнему фракталу. А следующий я не навожу близко, чтобы фрактал были видны. Ну вот, по хаям, по лову проведем, то вот мы видим, мы находимся в диапазоне, и у нас верхние фракталы всегда выше, чем нижние. Вот такая более-менее э, наблюдается баланс. Такой баланс. И вот мы видим, э, что вот сейчас вот у нас какой-то сформировалась зона, боковик сформировался. Есть. Сопротивление верхней синей линии и поддержка нижней синей линии. Вот есть такой боковик. Теперь на чем зарабатывать? Ну, зарабатывать всегда на трендах. Либо на глобальных, либо на микротрендах, но на движении. Заработать э, без движения можно только вот действительно там каких-то э, уникальных стратегиях. Ну, скажем там, да, вот у нас есть типа лесенка, которая... На любых колебаниях зарабатывает. Да, есть действительно вот арбитраж, который может там в зарабатывать. Но если вы хотите много денег заработать, то вам нужны тренды. Арбитраж не может много денег заработать. Какие-то стратегии скальперские не могут много денег заработать. Есть хорошее движение, вот тогда трендовая система будет приносить денег. И вот именно трендовые системы не сильно, ну, не ограничены по прибыли. Есть тренд, сидите в тренде и ловите его. Вот так же, как у нас Сбербанк вырос до 100, все говорили, ну 100, все, шортим, будет откат. А он вырос до 200, еще на 100%. А вот сейчас опять все думают, шортить или нет. А он может быть еще и до 300 и 500 вырастет. Чисто фундаментально Сбербанку до 500 вырасти никто не мешает. Это будет тоже нормальная цена этих акций. Поэтому... Кто собирался шортить от 200 не рекомендую этого делать на тренде шортить нельзя против тренда нужно что вставать должны быть какие-то веские основания и вот смотрите первый сигнал который использует данный робот наш эксклюзивный робот по фракталам вот у нас есть я сказал верхние фракталы выше нижних как только появляется такая ситуация что нижний фрактал, вот в какой-то момент запустили робота, и он начал отслеживать. Как только у нас нижний фрактал станет выше верхнего, а случится это вот а, в этой точке, вот здесь вот. Сейчас вот я сдвину. Вот так. Самый правый фрактал вот на графике, вот появляется нижний фрактал, то это сигнал к тому, что наш боковик разрушен, и нужно входить в лонг. И вот здесь, вот, когда появляется вот этот нижний фрактал, который выше верхних, мы входим в лонг, то есть встаем в тренд. Еще есть сигнал, который используется. Другой вариант. Это мы просто отслеживаем верхние фракталы и смотрим, когда цена вот достаточно сильно ушла от верхнего фрактала, вот, например, вот эта вот большая белая свечка, то мы в этот момент заходим в лонг. То есть это фактически пробой уровня. Но Здесь вот в этом роботе все сравнивается, все анализируется на основе фрактала. И третий сигнал, который мы сегодня посмотрим и который, с моей точки зрения, самый интересный, это когда верхний фрактал, но появляется снова верхний фрактал, который достаточно далеко от тех фракталов, которые вот были в боковике. То есть когда вот этот фрактал, вверху появился вот тогда это сигнал входить в лонг почему вот именно вот этот последний сигнал у меня он по-моему там под номером 2 в роботе этот сигнал наилучший потому что смотрите в первом случае нижний фрактал сформировался а он появится когда уже цена выше ушла мы запаздываем цена ушла вверх мы тоже входим но вот на какой-то диапазон ушла вверх, мы входим, мы тоже запаздываем. А вот если мы входим, не видно курсор, вообще, да, не видно. Так, ну не знаю, сейчас как-то. Ну смотрите, наградки сейчас я буду, чтобы не, не искать, буду объяснять словами. Ну вот белая свеча, я думаю, вам видна. Вот эта вот белая свеча, когда она ушла, мы тоже начинаем догонять. Вот если мы будем входить по сигналу, когда появился верхний фрактал, и он выше, намного выше, ну на задное количество пунктов выше предыдущего, то мы входим фактически на откате. Потому что когда фрактал следующий появляется, для этого цена должна откатиться в обратную сторону, у нас фрактал не будет. И вот именно вход по появлению следующего фрактала, чем хороша, что мы всегда будем ходить на откате. Вот в чем преимущество именно вот этого. Давайте курсор буду на свечках держать. Так видно на черных свечках курсор. То есть вот именно вот этот момент, вход на откате. Именно этот вариант мы сейчас попробуем протестировать в нашем роботе. Вот они три момента. Нижний фрактал стал выше максимального верхнего. Цена выросла третий пункт более чем на x шагов. И самый интересный второй вариант. Появился верхний фрактал и сместился он на какую-то величину. Вот три сигнала. Мы их будем сейчас поподробнее рассмотреть. Какие основные мы. Так, ну, профит-фактор, фактор установления, потом к ним вернемся, когда уже будем непосредственно разбирать результаты наших тестов. Называется робот Fractal Strand. Давайте мы сейчас возьмем, открываем окно тестера. Вот оно у нас внизу. Давайте что нам сделать? Давайте попробуем экранную лупу запустить. Так, вот так сейчас я думаю, что будет получше видно. Вот так нормально видно, да? Вот как выглядит тестер. Настройки тестера в uh, Так, секунду, вот так вот сделаем. Метатрейдер пятом. Берем последний месяц. Это у нас получается, ну где-то две, ну, почти три недели, две с половиной. Задается инструмент задается таймфрейм непозит возьмем 100 тысяч и сейчас проведем быстренько попробуем быстро прогнать значит лучше всего конечно если вы прогоняете не на open high low close а на тиках но это очень долго и в данном случае стратегия позволяет не на тиках прогонять, а на а, только а, используя цены открытия-закрытия high-low-close свечи. В данном случае, если вот вы используете обычный фрактал, пробой фрактал, тогда вам необходимо было использовать тики, потому что иначе искажался в алгоритм. В данном случае есть такая возможность без искажения это сделать. Лот для торговли. Это у нас рубль-доллар. Давайте 100 тысяч у нас депозит. Будем брать берем 50 процентов от депозита система у нас будет не слишком длительные тренды поэтому давайте будем тестировать при 50 процентах от депозита вот где-то 10 контрактов грубо Фрактал. прогоним от 5 до 30 с шагом 5 так сейчас тут вот не так просто с лукой управляться Секунду. Вот так давайте. Так, будем тестировать количество шагов. Это количество как раз для условия, когда фрактал стал выше. На сколько шагов? Вот мы поставим от 10. Там вот вам не видно, там до 30, по-моему, до 50 стоит. Вот в этом диапазоне мы будем тестировать. Стоп профит пока не берем. Мы не будем вообще сегодня с ним заморачиваться. Стоп-профит – это всегда более тонкая подстройка. Подгоняйте стоп-профит только когда вы уже нашли параметры, которые у вас зарабатывают принципиально на работе То есть в реверсном режиме. Вот сейчас мы будем использовать сигналы. Long short, long short. Так, что значит шаг? Шаг цены – это количество шагов цены. То есть, соответственно, если мы будем рубль-доллар, один шаг, если мы берем фьючерс на индекс RTS, то один шаг это 10 пунктов. Если берем нефть, там 0 0,1 шаг. Вот что такое шаг. Шаг цены. В шагах удобнее всегда работать, потому что эта вещь универсальная. И давайте теперь запускаем наш. Переходим в вкладка настройки и запускаем старт. Пошел перебор. Ну, вот здесь. У нас 54 теста всего. Сейчас посмотрим, как это до конца дойдет. Посмотрим, что у нас получилось Оптимизация. Вот давайте сделаем, отфильтруем по плюсу. Вот смотрите, у нас максимальный результат 12 тысяч. Это со 100 тысяч. Это получилось за 2,5 недели. Ну, это вообще обалденный результат. Если вы так будете зарабатывать, вы уже миллиардерами должно станете очень быстро. Ну, естественно, это на истории. Вот в чем проблема. что Наша задача с истории перенести на реальный рынок. Для квика пока вариант такого робота нет. Но если... Ну, сейчас вам курсор не нужен. Нам курсор сейчас, к, сожалению, к счастью, не нужен. Результат я вам озвучил. Вот получилось 12. Настройки. Дошел до конца у нас тест? Да, дошел. Вот максимальный получилось. То есть мы заработали 12. процентов отлично это отличный результат давайте возьмем какой то другой инструмент если робот работает он принципиально должен на других инструментах тоже дать какие-то результаты давайте ртс возьмем и точно так же мы его запустим такую грубую прогонку. всегда анализируя результаты вы должны понимать что если у вас вот получилось один результат, который там дал там, прибыль, а, сейчас прошу прощения, зря запустил, надо остановить, потому что нам денег не хватает. Вот обращайте внимание, там у нас мы поставили 10 контрактов, а РТС надо 3 контракта поставить, иначе нам на 100 тысяч не хватит зайти. Поставили, так, тест поехал. Давайте оптимизацию посмотрим. Вот тоже что-то получается заработать. Тоже он уже есть лучший результат. Порядка 11,5%. Тоже отлично. Смотрите, порядок фрактала. Где-то 15 порядок фрактала. Это значит, здесь 15 свечек должно появиться после свечи, чтобы образовался фрактал. Шаг насколько должен сместиться, вот лучшее значение там получается около 40. Тоже отличный результат. Ну, давайте еще проверим. Не будем до конца ждать, потому что это может быть все. Ну, уже видно, вот смотрите. Можно еще на вкладку зайти график оптимизации, и вы смотрите, где у вас появляются точки. Вот смотрите, если у вас одна точка в профите, остальные где-то далеко внизу или в минусе это плохой результат такую точку нельзя использовать а вот здесь вот кучные точки лежат вот это лучший результат вот вот эту точку слева сейчас я лупу сделаю иначе не видно конечно ну вот здесь так вот смотрите вот сейчас видно точку вот точка которая слева вверху она не очень хороша тем что она одна так, опа, график оптимизации. А вот точка, которая вот эти вот правее, и которые кучно лежат вверху, вот эти точки лучше. Вот это вот, потому что значит, что в каком-то диапазоне робот достаточно стабильно себя ведет при изменении неких настроек. Почему это хорошо? Ну, потому что всегда можно какую-то случайную подобрать там одну сделку которые, например, попали на ГЭП и заработали на это. А все в, остальном, в остальных всех случаях вы сливаете. То есть вот это вот нехорошо. Ну вот 1,5% так оно и получилось. Давайте проверим на более длительных диапазонах. Тридцаточку возьмем. 30 минут. К сожалению, 30 минут не совсем будет, потому что там у нас, скажем, было сделок по не помню сколько, ну там около 30 там было, да, 20-30 сделок, это уже можно хотя бы какую-то грубую оценку, анализ вести. Когда у вас там на больших таймфреймах, на коротком, ну, фьючерс у вас живет 3 месяца, вы берете там часовой или дневной масштаб, начинаете тестировать, и у вас там 2-3 сделки, они ни о чем вам не говорят. То есть в этом случае вам нужно э, писать там в каком-то другом терминале, там, в брокере и проводить за большой диапазон чем короче у вас таймфрейм тем можно чем больше таймфрейм тем меньше таймфрейм тем больше у вас будет сделок, тем можно более короткий временной диапазон брать То есть, ну, ну у нас мы просто не успеем сейчас начнем там на длительных интервалах тестировать и фьючерсы склеивать по-хорошему да надо прогнать тогда на нескольких фьючерсах склеить их вручную, но все это не очень удобно. Мета трейдер позволяет очень хорошо, быстро оценить все это на коротком э, таймфрейме и еще и визуально посмотреть, как работает робот. Вот э, в квике, к сожалению, никак не посмотришь визуально. Здесь мы сегодня э, еще и визуально посмотрим, как этот робот работает. Ну вот здесь получилось 4 трейда всего. Ну, конечно, доверять таким результатам нельзя. И прибыль я вам озвучу, получилось 9, ну почти 10%, 9,900. И следующий результат, 7 тысяч получилось, там 7%. Ну, результаты неплохие, потому что за 2 недели 7% заработать тоже надо еще постараться. Ну, это конечно, не презентативный. Вы всегда при тестировании, конечно, будете получать лучшие результаты, чем на реале. Почему? Ну, потому что вы тестируете и подгоняются у вас параметры уже подготовые данные. И робот отбирает лучшие. А в будущем вы не знаете, какой будет рынок. Ну, давайте вот сейчас попробуем как раз а, сделать такую интерполяцию. Возьмем какой-нибудь такой инструмент. Бренд. Возьмем нефть. Сейчас нефть очень популярна, очень хорошо находит, очень ликвидный. Инструмент для торговли классно То есть с нефтью работать очень приятно и в последнее время актуально и давайте сейчас на нефти проведем тоже тестирование параметры давайте посмотрим нефть у нас подешевле нас вполне на 50 процентов от наших 100 тысяч это 10 контрактов получится я беру одинаковый э, объем чтобы ну сравнить профиты а, вот так вопрос сколько сделал генерирует робот в день зависит от настройки очень по-разному. Чем короче таймфрейм, чем меньше мы берем э, наш фрактал, тем больше, больше будет сделок. А мы сейчас вот тесты проведем и посмотрим, сколько сделок где день. Тестер – это не гадание на прошлогоднем снегу. В какой-то степени это так, и стопроцентных гарантий вам никто не даст. Но вот сейчас мы проделаем э, такой э, метод, э, возьмем, который более адекватен будет. Потому что мы действительно там на истории протестировали, и вот получилось, что да, ничего не работает. Ну, все работает хорошо на истории, конечно, это всегда так. Если уж на историю у вас робот не работает, ну, тогда в помойку сразу. Так, берем опять, э, прогоняем. Пяти. Так, количество шагов там от 10, давайте, да, до 50 прогоним. А сейчас мы берем не последний месяц. Мы берем период и возьмем с первого числа по 10. То есть вот за 10-9 дней сколько получится. И давайте прогоняем. Сейчас мы работаем без стопов и профитов. Стопы и профиты при хороших результатах, как правило, улучшат ваши результаты, но я не думаю, что это будет принципиально. так ну вот смотрим вот у нас робот тестирует смотрим что у нас тут получается что у нас получается вот 7 десять процентов это за неделю это вот вообще-то неплохой результат смотрите на нефти как у нас все классно сейчас мы до конца дойдем пока еще не до конца дошли так Но вот, к сожалению, только трейдов маловато. Ну, маловато, потому что диапазон два раза. Там было две с половиной недели, там, три почти. А здесь всего лишь неделя. Конечно, неделя с а, небольшой. С... Но там выходные еще. То есть неделя. Конечно, сделок стало меньше. Все. Оптимизация прошла. Давайте анализировать. Давайте лупу включим, проанализируем. Вот. Полученная прибыль – 9, почти 10%. А вот мне этот результат не нравится. Во-первых, никогда верхний результат не берите. Это должен быть закон. Второй результат мне тоже не нравится. Вот ближайший результат, который и не сильно хуже, но он мне нравится то, что 17 трейдов. То есть больше всего трейдов. Давайте посмотрим, какие параметры. Вот они. 15 и 15. Порядок фрактал 15%. И 15 отступ. Отлично, запоминаем. 15-15. Теперь мы делаем следующее. Вот это значение устанавливаем вот сюда. 15-15. Вот где значение ставим. И меняем диапазон. И берем мы его с 11 числа. То текущего там до 19 мы отключаем оптимизацию и все мы за первую неделю протестировали получили результаты все мы запускаем бэк тест запускаем бэк тест и смотрим на график а что у нас дает бэк тест то есть вот на этом диапазоне мы уже не подгоняли данные и смотрите Смотрите, после диапазона какое-то время он вообще идеально работал, а потом стал боковичок. А сколько мы заработали? А вот мы заработали, мы вообще заработали больше, чем на том диапазоне, на котором мы проводили тест. Чистая прибыль у нас получилась 10%. Ну, вообще, конечно, результат фантастический. У нас, конечно, я могу сказать, что вот этот робот в этом году у нас, использовался вот, вот в таком виде, какой он есть, на МТ-5, и он дал вообще отличный вообще результат. Сейчас точно цифру не готов сказать, и не всегда вот так получилось переоптимизировать, но реально получалось, что мы его оптимизировали, запускали, и неделю он делал бабло. Потом что-то рынок менялся, периодически мы его опять переоптимизировали, и он опять делал какое-то время деньги. Оптимизация на боковой и если вам повезло, что после этого тоже пошел боковик, результат будет похожий. Если вы на тренде оптимизировали, и потом продолжается тренд, тоже результат будет у вас похожий. То есть вот, вот текущий рынок, а рынок вот сейчас достаточно вяло меняется. Вот когда полетит какой-то тренд, надо будет все отключить и подумать, что надо сделать. А вот пока идет такой не шибко-не рынок, и он достаточно длительное время похож на предыдущие дни, вот такая оптимизация на истории, оно дает свои, дает свои результаты. Есть, а результаты получились, ну, в общем-то, давайте еще посмотрим. Значит, 10%, ну, это вообще прекрасно. Вот фактор 2.15 – это фактор восстановления. 1.22, а 2.15 – это прибыльность. 1.22, фактор восстановления. Что это такое? Вот давайте сейчас как раз был слайд там. Я сейчас его открою. Значит, профит фактор. Это сумма профитов за период, деленная на сумму убытков. Соответственно, чем он больше, тем лучше. Больше двух это уже хороший профит фактор при такой вот системе торговли. Меньше двух, ну, можно и полтора, и 1.8 использовать, но больше двух. Это очень хорошо. И фактор восстановления – это прибыль на максимальную просадку. Ну, он чем больше, опять же, тем лучше. Это как быстро ваша система выходит из просадки. То есть чем он лучше, тем он больше, тем быстрее происходит восстановление. Вопрос. Принцип входа не до конца понятен. Принцип входа. Еще раз давайте смотреть. Принцип входа следующий. Есть вот фракталы. Вот здесь мы, давайте рассматривать лонг. А, сигнал лонг. Есть фрактал. Первый появился. Мы начали отслеживать. Робот запоминает их. Второй фрактал. И смотрит, насколько данный фрактал расположен выше предыдущего. Если это он немножко выше, вот как здесь, все нормально. Следующий еще ниже. На уровне, на уровне. А дальше идет... Следующий верхний фрактал, правая часть графика, он здесь очень сильно. То есть фрактал улетел далеко вверх. Выше наших, вот в роботе у нас по тестам 15 шагов, то есть больше, чем 150 пунктов в данном случае. Вот если он выше, чем 150 пунктов улетел, вот смотрите, здесь 300, выше, чем 450, если бы в любом месте образовался, мы бы вошли в лонг. И причем вошли бы в лонг на откате, потому что фрактал появился, когда цена вниз ушла. Чем хорош вот этот метод входа? Вот такой принцип работы робота. Он входит на откате, то есть появление нового фрактала достаточно далеко позволяет определять тренд и входить на откате. Ну, вот такие у нас получились результаты. МТ-5, чем хорош, да, у позволяет много сразу информацию всю выдает, можно какие-то э, графики посмотреть и так далее. Вообще вот на фракталах очень много систем есть разных, э, которые я строил там и для наших партнеров тоже писал. Очень такой многофункциональный действительно индикатор, на котором можно придумать, ну чего только можно не придумать. Вот и вот тот метод, который мы сейчас рассмотрели. И это уже нельзя назвать подгонкой и гаданием на кофейной гуще. Точнее, мы вот проверили, что данный метод действительно он ну, в данном случае сработал. Конечно, не в 100% случаев это сработает, но вот я говорю, что в этом году у нас это достаточно часто срабатывало, а каждый раз, когда это сработало, увидели, какие деньги можно на этом заработать. 10% за э, неделю. Ну, дай бог, если таких неделей наберется хотя бы с десяток, вы вот уже свой капитал удвоите. То есть 10 недель всего. Другие времена можно, соответственно, другие стратегии использовать. Есть, а если постоянно использовать, ну, чисто теоретически, вот 10% в неделю – это там 30, ну, 30% в месяц, но это фантастически, там 300%. Заработать 300% – ну, у нас уже, конечно, таких годов давно не было. Да, это 2013, 2009 год, там 2013, 2014, вот это 2015, отличные года, когда вот, да, можно было по 500% реально снимать бабла, 500% годовых. А Сейчас таких уже результатов не получается, ну, рынок меняется. Но ну, вы хотите зарабатывать, значит, вам придется довольствоваться более скромными результатами. Вообще, вот для меня 50% в год – это очень хорошо, если я заработал, я считаю, это год удачный. А, так, Валерий, да, надо для себя взять робота, покрутить и потестить, да, действительно, чтобы понять, как он работает, нужно а, что, все это через себя прокрутить. И в любом случае, если вот вы как вот сейчас мы взяли минутный таймфрейм, будете его использовать, вам раз в 2-3 недели робота надо будет подкручивать. Но подкручивать надо, опять же, если он перестал приносить э, прибыли. Если он приносит прибыль, что его подкручивать-то? Чем меньше вы его трогаете, тем лучше. Зарабатывает, значит, и не трогайте его. Перестал зарабатывать. Вот тогда давайте. Нужно включать фантазию, думать, а почему. Вот такой вот а, получился у меня обзорчик по роботу. Может быть, кто захочет и сам эту а, идею для себя продвинет. Но, опять же, вручную все непросто. <coughs> не просто торговать, психологически сложнее. Ну и не все мы успели осмотреть а, Настройки робота, там есть еще несколько, пару там хитрых настроек. Если вы курс заказываете, соответственно, все эти настройки в видеоинструкции есть, то есть все это узнаете. Демо данного робота нет, демо, э, демо данного робота не будет предоставляться по определенным соображениям, что мы не можем его выставлять на всеобщее обозрение и не хотим, то есть протестить его так не получится. Ну, принцип я вам этого робота рассказал, показал, как он работает. И действительно, результаты в этом году очень классные получаются пока. Ну, что будет дальше, не знаю. Но ну, мы уже его э, 100% окупили, и уже эта стратегия для нас уже прибыльная по-любому. Любая стратегия, пока она работает, надо с ней работать. Она перестала работать, дальше нужно думать, либо ее модифицировать, либо переходить к другим стратегиям. Ничего не бывает вообще бесконечного, потому что рынок постоянно меняется. То, что работает, с тем и надо работать. И вот как говорят, да, вот эта стратегия плохая, это хорошая. Это правильно, неправильно. Вот правильное и неправильное на рынке нет. Правильное, которое зарабатывает. Неправильное, которое сливает. Вот и все. Если ваша стратегия зарабатывает, она правильная. Что бы ни говорили другие участники рынка. Подквик пока вот в ближайшее время не планируется, потому что там у нас много идеи разработок других роботов под квик пока вот для МТ 5 и мы не хотим как бы очень много этих копий продавать робота Он так больше для такая сладкая пилюля к курсу по теханализу для сегодняшних участников давайте раздавать бонусы и подарки как обычно у нас всегда те, кто пришел на вебинар, кто э, не поленился, соответственно, могут получить более привлекательные бонусы. Стику на курс по теханализу и на робот. Вы можете получить 2000 рублей. Стоимость курса 6900. Получается со скидкой, робот вам за 1000 рублей достается за 1000 рублей такого робота взять я бы взял бы но у меня к счастью он уже есть мне его не надо покупать вот эта скидка в 2000 рублей будет действовать только сегодня, кто завтра посмотрит в записи наш вебинар тот уже данной скидки не увидит, ну точнее он в вебинаре то ее здесь увидит но использовать данный купон он не может поэтому я всегда говорю трейдер должен решать все быстро вот есть стратегия есть сигнал, заходите нет сигнала, не заходите. А думать, войду, не войду, а какой рынок, а вот вчера, а там новости. Зачем вам новости, если вы по теханализу работаете? Теханализ учитывает все новости. Поэтому новости не для вас, новости для фундаментальщиков. Вот, ну, фундаментальный анализ работает от года. Хотите больше года сидеть в бумаге? Займитесь изучением фундаментального анализа. Купите облигации. Облигации вообще отличная тема. Она вот всем нужна. Так, вопрос, будут вот такие бонусы на все ваши роботы? Ну, смотрите, по-моему, 2000 рублей вы можете использовать на любого робота от 2000, от 9000, по-моему, там цена, которая, вот, которая дороже там 9000, вот, ценовой категории курса теханализа, можете туда его применить, купон этот сегодня будет у вас действовать. Поэтому вот эти 2000 рублей можете использовать как бонус, что вы пришли на курс и потратили свое время. Ну, я надеюсь, что, что узнали что-то полезное. Так, ссылку на курс. Так, курс по теханализу. Вот, значит, э, на страничку. Так, я вам сейчас даю. У меня что-то вечно проблемы с копированием. Нет, сегодня все нормально. Это курс. Это был по тех анализов дальше и сегодня еще такое значит не забывайте вот эта скидка только на сегодня кто завтра будет смотреть наш вебинар запоминайте код купона тот был купон бонус 2000 давайте в чат напишу я не знаю там насколько чат потом можно ли его просмотреть после закрытия вебинара. Ну, купон очень простой. Бонус 2000, 2000 рублей сегодня действует. Завтра, кто в записи посмотрит, будет, может только бонус 1000 рублей использовать. Вот для них. Для тех, кто пришел сегодня, вот буду стараться всегда делать какие-то привилегии. Еще можно заказать у нас вип-версии курс 11 торговых роботов вот он есть для квика и есть для метатрейдера 5 там 13 торговых роботов вот смотрите ссылочку вам кидаю. вот это комплект 13 торговых роботов Ой, 11 для квика 11 для мт5 13 для квика ссылочку сбросил вот вы кто будет приобретать вы либо используете бонус 2000 при заказе, либо получаете бесплатно курс по техническому анализу за 6900. Без, без, уже без робота тогда, технический анализ. Там будет демо-робот. Демка-робота, который вы можете там потестировать. Он, по-моему, на, на одном контракте работает. Вот тут вы решаете сами, какой вам использовать бонус. Если используете бонусный купон, Курс по техническому анализу не отправим. Если бонусный купон не используете, курс по техническому анализу мы вам отправим бесплатно. Даже если вы не попросите, все равно вам отправим. А вот ссылочка на комплект 13 торговых роботов для МТ-5. Не забывайте, все бонусы и 1000, и 2000, ну 2000 сегодня действует, остальное до 21 октября. На сайте, значит, кто... Так, на сайте, на сайте, на сайте. В разделе Курсы. Так, Курсы Технический анализ фондовых рынков. Это уже ссылку сбросил. Вот, в разделе Роботы. Есть комплект торговых систем для МТ5, 13 штук. И есть комплект торговых роботов для квика их 11. там в МТ 5 есть несколько которых нет в квике и какой-то есть которых которые есть в квике нет в МТ 5 там. можете здесь вот по каждому не по всем пока еще есть, но по основным индикаторам отдельное описание есть. ознакомиться. вот кто закажет для того будет что то у нас сегодня интернет подвисает, кто закажет для того курс технического анализа бесплатно получает. Приложение а, ограничено. Всем спасибо. На почту Робот, собака Робот, пишите. На все вопросы я отвечу. Отвечу сейчас на вопросы, какие еще есть. А, значит, Валерий спрашивает, умная лесенка интересует. Лесенку, по-моему, она тоже стоит дороже. 9. И на нее тоже можете сегодня использовать купон, который бонус 2000. Сегодня для вас, пожалуйста, используйте, торгуйте, пытайтесь применять свои стратегии при помощи наших роботов. Я смотрю, что одни и те же люди ходят на наши вебинары, значит, соответственно, тот раз вы ходите, значит, у вас либо все хорошо, либо все нормально, либо есть желание зарабатывать. Иногда желание зарабатывать, оно даже важнее, чем вот сиюминутная там какая-то прибыль. Очень часто бывает, что вот человек приходит на рынок и случайно у него начинает какая-то стратегия в моменте работать. Это очень плохо бывает, что без достаточных знаний глубоких стратегия может в какой-то момент перестать работать по понятным причинам, что рынок изменился. А у вас уже... Соответственно, есть понимание, что вы гуру рынка, что вы все можете. И вот это часто понимание, что вы супер трейдер, приводит к обнулению счетов. Ну, может быть, не к обнулению. Обнулить счета можно только так вот быстро на опционах. Но хотя на скальпинге я за 10-15 минут по 30% от счета сливал нормально. Вот просто в тупую, просто на статистике начинал играть. И что-то всегда против рынка. Для начинающего какой робот порекомендуете? Ну, для начинающих я бы порекомендовал, во-первых, это будет и полезно. Вот смотрите, вот именно роботы, комплект торговых роботов для КВК. Посмотрите, с таких простых для понимания настроек. Либо целиком комплект взять, это оптимальный вариант, заодно вы получите и курс технического анализа. В техническом плане вы подтянете себя, и получите 11 роботов возможно вы все 11 использовать не будете но из них потом вы попробуйте выберите там 35 оптимальных которые вам ну, с которым вам комфортно работать которые приносят прибыль вместе с данными роботами вы получите вот как раз о чем я говорил что э, получите курс по подбору прибыльных параметров то есть это готовые оформлен для миброкера, и в Амиброкере вы сможете всех наших роботов протестировать. И уже не на своих деньгах проверять, а на, на проверять на, на истории, а на реальных деньгах уже торговать. Так, дело нельзя полностью полагаться на робот. Надо еще понимать самому. Обязательно. Обязательно, потому что. Лучше всего работает робот у тех, кто их создает, и тот, кто их сам заказывает. Потому что он понимает, для чего ему нужно делать и что нужно делать. Опять же, хорошо, когда вы сами вот этих роботов протестируете. Вы тоже понимаете, почему они будут работать. И вы уверены, что они будут работать, потому что вы видели это на истории. А когда вот мы продавали кота в мешке, у нас никто на этом не зарабатывал. Кота в мешке не, не могли использовать, они боялись, они отключали его. Сами протестируйте, свои прибыльные параметры будете использовать для, получения, для заработка. Это будет гораздо на порядок эффективнее. Для транзака у нас ничего нет. Если на заказ, то у нас есть люди, которые с транзаком на, на короткой ноге могут вам написать. А так я знаю, что в Финаме есть, есть квик, можно там на квике это все использовать. Использовать робота вам без разницы, квик или транзак. Вам главное, чтобы терминал работал, а терминал этот работает квик стабильно, не хуже, транзака. зака. Так, полуа. О, рад приветствовать тех, кто был на моем, а, кто мой курс проходи, уже прошел, полуа. Надеюсь, что понравился, потому что, ну, я туда очень много информации, который собирал по крупицам, постарался заложить. Как получить лесенку? Нужно зайти. Вот У меня, к сожалению, сайт что-то подвис. Не знаю сейчас, с чем связано. Роботы-помощники. Здесь есть... Так, где он у нас? А, роботы-помощники. Вот сам внизу. Умная лесенка. Не внизу, но снизу. Заходите помощники. Так, сейчас я поменьше сделаю. Чтобы не умещался. Помощники. Робот-умная лесенка. Заходите на страничку. Там есть кнопка «Заказать» заказывайте, и все у вас будет там. лесенка есть, она и для э, МТ5, есть для квика. Ну, я боюсь, что просто э, нагрузка большая сейчас на сайт, много народу сразу заходит, может быть, с этим связано. Ну, я надеюсь, что это все отвиснет там в течение там сколько-то минут. Я сейчас с, разработ... э, с техподдержкой свяжусь по квику, сейчас у них узнаю. Ну, в планах у нас перейти на другой движок, потому что есть вот такие подвисания. Реально вот после вебинаров, там, после вебинаров люди все заходят на сайт, и он подвисает. Да, поэтому будем менять, будем решать эту проблему. Ну, не было такого, чтобы сайт там, не работал больше 10-15 минут. Обычно это все быстро решается. Лесенка стоит 10 900, да. Лесенка 10 900. Открытый код. Открытый код мы по нашим роботам не предоставляем. Открытый код предоставляется только под заказ. Ну, потому что, соответственно, ну, наши разработки, наши секретные материалы, часть уже секретных функций там, разработок мы, я выложу в курсе. Потому что там открытый код был по роботу. Ну, в частности, да, никто не использует там вот такое, как округление до шага цены. Вот пока дойдешь до того, что шаг цены приходит в квике, не кратный шагу информации иногда, то есть там по нефти получаешь данные а, с текущей ценой, она не равна шагу цены. Вот это вот просто переклинивает. Вот округление спасает. Ну, по поводу открытого кода, напишите нам на почту, отдельно мы и пообщаемся, обсудим, потому что, ну, отдельный, потому что у нас отдельный код, во-первых, он лежит в разных библиотеках, там сами библиотеки у нас, ну, для многих роботов, то, получая там отдельный код там по одному роботу, вы можете получить там, очень много информации полезной, которые ну, нам жалко с ней расставаться. Так, вопрос. Присутствие роботов обязательно подгон параметр тестирования. Готовый вот параметр мы не даем. Вот некоторые роботы входят в параметры протестированные на истории. Но готов, готовые параметры не даем. По многим причинам, в частности, я уже их обзву, озвучил. То, что. Если вы эти параметры получаете сами, а это несложно сделать, и это может сделать любой при помощи нашего курса, у вас больше эффективность работает робота. Даже если вы получите вот те же самые параметры, что и мы, но получите их сами, вы к ним будете больше иметь доверия, вы будете этого робота использовать, во-первых, другим эмоциональным настроем. А это очень важно. Вот. Не нужны деньги, когда вы там скальпите и 24 часа в день там, с 10 до 24 просиживаете перед монитором, скальпите, зарабатываете там, каждый день, вы через полгода просто психом станете. И реально люди, у них плохо становится с головой, кто вот погружается в такой активный, эмоциональный, эмоционально напряженный скальпинг. Поэтому робот вас разгружает эмоционально и имеется возможность, вот вы параметр подобрали вы робота запустили, у вас освободилось времени, время для дальнейшего изучения рынка, каких других стратегий. У нас вот есть отличный курс по э, облигациям, вот какие-то, <клес> прошу прощения, если у вас есть депозиты в банке, вам обязательно вот этот курс надо бы посмотреть, пройти, потому что. Более эффективно это работать с облигациями, а не с банковским депозитом. Ну, полу как бы курс не могу всем рекомендовать, не для всех это, но кому это интересно, надеюсь, да, вот первые отзывы. Если вы напишете отзыв нам на почту, как бы робот, буду очень благодарен по поводу курса. Вообще ваше восприятие вот прошли что ожидали, что получили, что-то дало там, ваш отзыв выложим обязательно для других, выложим на страничку с курсом, Потому что у нас вот уже какие-то, по-моему, несколько отзывов есть, ну, там больше по вебинарам, мы планируем все это выложить, отзывы тоже накапливаются, не успеваем все делать. Купить отдельно настройку возможно, Ну, настройку... Вот, спасибо за отзыв, буду благодарен. Отдельно настройку лучше сделать это самим. Вы у нас купите... наша настройка будет стоить для вас точно не стоимость, стоимость курса 6900. Туда входит уже вот 6900. Что у нас сайт пока не отвез, да? Стоит курс 6900, входит туда один робот. По подборку параметров если будете заказывать это будет во-первых дороже а во-вторых у вас рынок изменится через там три месяца через шесть месяцев и вам придется опять платить там 10 тысяч за подгонку новых параметров а зачем вот у нас я тоже на других сайтах видел что да действительно продают параметры мы продаем вам возможность все это сделать самим для вас это будет гораздо ценнее полезнее надежнее, дешевле. То есть вот я не вижу плюсов заказывать у нас готовые параметры. А с чего вы решили, что вот наши параметры вам подойдут? Я готов работать с просадкой 90% по счету. Вы готовы работать с такой просадкой? Вот если я вам свои параметры дам, а у меня просадка там периодически 90% по счету. Но есть тонкость. У меня этих счетов он не один. По одному 90, а по другому я 300 заработаю процентов. И в среднем буду в плюсе а вы возьмете мои настройки запустите на одном счету и обнулить его у вас будет негатив я буду чувствовать что вот вам продал не то что э, будут чувствовать вину за то что вы обнулили свой счет а я с этими параметрами как бы предыдущий там год заработал 300 процентов поэтому Лучше все сделать самим, и, а результат вы получите. Вы берете те же самые данные, вы берете те же самые формулы, вы проводите такие же тесты. Поэтому нет проблем. Заморачиваться брокер, ну в крике больше других нет возможности вот, протестировать. Там вообще сложности никаких. Вот кто у нас брал этот курс, Никто не сказал, что он не смог протестировать параметры. Не было таких. Там не требуется никаких науков. В готовую э, программу вставляете готовые формулы и тестируйте. И дальше уже просто вот хотите таймфрейм минутку протестировали, две протестировали, три протестировали. Там причем больше, чем в квике можно, там какие угодно э, таймфреймы. И в Omibroker это все очень быстро. Ну, заморачиваться вам придется, вы же пришли на рынок денег зарабатывать, Нам придется заморачиваться. Параметры подобрать – это неэффективный метод. Я не знаю, как параметры руками подбирать, в каких-то вариантах возможно. Курс по настройкам на основу на Амеброкере. Да, на Амеброкере, Амиброкер программа платная, но у вас есть вариантов два. Совершенно официальный взять Триал-версию на месяц скачать и протестировать и скачать с Ультрекера. Ну, я рекомендовать вам это не могу, но это уже под вашу каждую ответственность. Данные бесплатные, где взять, все это в курсе есть. AmiBroker вот как бы свои виднее я сказал то есть можно и бесплатный вариант trial версию реально заказывать и тестируйте за месяц вам можно выше крыши тестов проведете что на полгода хватит работать через полгода возьмете ноутбук там протестируйте или там через полгода уже систему переустановите, опять можно будет trial версию заказать так что даже официально нет проблем мне брокер ну на этом у меня все я благодарю всех, кто к нам пришел. Сегодня достаточно много людей собралось. Всем спасибо. Сайт, я надеюсь, отвистнет в ближайшее время. Заходите. Используйте бонусы. Смотрите наше видео на канале YouTube платный и бесплатный. Не забывайте нам ставить лайки. Там у нас появилась платная реклама. Ну, вот нас, к сожалению, YouTube вынуждает использовать эту вот платную рекламу. Без использования этой рекламы там некоторые привилегии он не дает. Но я надеюсь, что она вам будет не сильно надоедать. Если иногда кликните по рекламе, буду благодарен. А так она как бы особых денег она не приносит. Больше она, ну, в большинстве случаев иногда раздражает. Но, вот кстати, иногда бывают интересные какие-то вещи. Вроде бы YouTube старается по тематике подбирать эту рекламу. Ну, конечно, на наш канал кидает очень много Форекса. Надеюсь, что никто из вас на Форекс не уйдет. Вы все останетесь с нами на реальном рынке. Все, всех благодарю. До встречи на нашем сайте. Смотрите запись в скором времени. Надеюсь, ну, появится на наши другие вебинары. Всем спасибо. До свидания.